Привет, друзья! Это еще не прямая трансляция, это объявление о том, что завтра, в субботу, 16 ноября, в 18.00 по Москве, проведу для вас прямую трансляцию. Приготовьте балалайки, приготовьте ручки, блокноты, нотки, заходите сразу в нашу бесплатную папку или держите эту ссылку на готове. Ну все, до завтра, до скорого!